Всем добрый вечер. Мы здесь на площадке шоурума нашего университета собрались в достаточно таком интересном составе. Здесь есть представители Общественного народного фронта, общественных организаций иных, и общественной нашей палаты во главе с ее председателем Зеле Рахимяны и наши преподаватели, причем как юридического факультета, так и иных факультетов, в особенности здесь вот э, наши молодые ученые. Поскольку мы с вами живем в такой достаточно судьбоносный для нашей страны период, ну, во-первых, вы знаете, что буквально недавно, 15 января, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин выступил с ежегодным посланием. Но это послание, хоть я и акцентирую внимание, оно было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 сделать более активным и результативным, самое главное, слово «эффективность» там неоднократно, использовалась а, нашу с вами работу. Честно говоря, все эти вопросы обсуждались в течение последних пяти лет, и очень хорошо, что они нашли такое концентрированное выражение, и по каждому предложению, которое там озвучивали, озвучивали как председатель, точнее, как президент Академии наук, значит, преподаватели, ученые, так и общественники. Если все это реализуется, то я думаю, многие, я позволю себе использовать это слово, препоны, которые мешают, по сути, нам двигаться, они уйдут в историю. Для этого, конечно, нужно внести достаточно большое количество поправок в разный уровень законов, как федерального значения, так и субъектового. В частности, вот маленький пример, который на нашем университете мы проблему это всегда испытываем, это каким образом финансировать наши лицеи да, и нашу больницу. Вы знаете, что в составе университета есть два лицея, один интернатного типа, а финансирование школ – это, по сути, субъектовая задача. Мы вот все время придумываем разные схемы, каким образом субъект передает нам ресурсы для работы в этих школах. Или сейчас мы будем открывать, вот я думаю, во втором квартале детский садик, где в основном будут дети с аутическими расстройствами. Почему мы его уже вот после осуществления ремонта все открыть не можем? Потому что стоит вопрос, каким образом университету передать деньги. По действующему сегодня законодательству субъект должен поднять на уровень федерации, на уровень Минфина. Да? Потом Минфин отдать Министерству образования и науки, а потом тот спустить до нас. Поэтому, чтобы так не делать, мы придумаем разные грантовые схемы, разные другие механизмы, каким образом это решать. Или как готовится, вот, ну, я уж немножко отвлекусь, полилингвальные школы, и заказ нам готовить учителей для этих полилингвальных школ. Учителей готовят как минимум уровень бакаларетов, вы знаете, 4 года, если по двум профилям 5. Да? Каждый год проводится конкурс. То есть человек уже учится на втором курсе, а опять конкурс на то, чтобы за него заплатить денежку. И таких можно проводить примеров огромное количество, то же самое по нашей клинике. Поэтому, вот, чтобы снять все эти барьеры, было озвучено, что дают возможность субъектам, в нашем случае это нашей республике, напрямую финансировать те или иные проекты, которые регион на площадке университета организуется. Но в основе угла, конечно же, стоит... Основной закон нашей страны – это наша конституция. Я думаю, здесь мы с вами можем с первых уст услышать все, что обсуждается на площадке рабочей группы, потому что наш коллега, заведующий кафедрой государственного, точнее, конституционного и государственного права, находится здесь вместе с нами. Я думаю, с первых уст, все, что, какие вносятся поправки, какие а, поправки, скорее всего, будут приняты, мы услышим. А, мы очень горды, что именно наш коллега попал в рабочую группу. С республики у нас еще председатель Государственного совета Фарид Хайрулович Мухаммедшин да, и а, представитель нашего университета. В целом, вот вы знаете, этот год особенный мы будем отмечать столетие Татарской ССР. Да, и во все периоды наши преподаватели вносили огромный вклад. И особенно и в Конституцию Республики Татарстан, в частности, в 90-е годы, который принимался, тоже наши коллеги стояли в В то время Зиля Рахимьяновна руководила, то есть, точнее была одним из руководителей Госсовета, ваш покорный слуга был депутатом, и все это вот проходило на глазах. И этот же период мы проживаем вот по истечению огромного для новейшей истории лет, но уже совершенно говоря о Конституции Российской Федерации. Но стоит задача, и президент страны это озвучил, чтобы конституционные поправки были обсуждены в регионах с общественными организациями в разных форматах, и они были понятны всем. А здесь в основном носители идей, собрались люди, еще раз я говорю, и с Народного фронта, с общественной организации, наши преподаватели, которые, я думаю, услышав все, что, о чем здесь говорится, в достойной форме, поспорив вначале, задав вопросы, больше, конечно, участнику рабочей группы, чем нам, значит, сумеют донести и до студентов, и до своих коллективов. Вот с этими словами, если позволите, там мне написали очень много, да, вот, я передам. Слово Зири Рахимьяновне, руководителю общественной палаты. Давайте ее вначале поздравим с избранием. Да? Потому что Зири Рахимьяновне я знаю достаточно давно в разных должностях. Но где бы она ни работала, она всегда так четко проводила и линию, то что нужно гражданам нашей республики. Спасибо. Я прежде всего хочу сказать об этом, потому что когда говорят линию там другую, то она всегда находила, как отстоять, и когда мы работали в Государственном совете, и вот будучи министром, вице-премьером, исполнительных органах власти, то есть она вот, и ту, и другую сторону хорошо знает. Поэтому, Зелёха Минановна, еще раз вам слово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить за возможность такой встречи. Нужно прежде всего... Вот этот работает точно, я правильно обще... я была права. И сегодняшнюю встречу я, в общем-то, так себе и представляю, потому что вот, ну, мы послушали Фарид Хайруловича, сегодня вот Евгения Батыровича. Очень важно знать, вокруг чего. Для меня было необычно то, что, конечно, ну, внесены поправки, а круг обсуждения расширился, и уже и по преамбуле стали говорить, и по другим статьям. В принципе, Конституция – это такой закон, и этому меня научили юристы наши, профессионалы, что... Вот нельзя отдельные кирпичики дергать, вот если внесены поправки системные, то надо работать только по ним, потому что они, все статьи взаимосвязаны. Можно ненароком, поправив или не туда внеся слово, разрушить какие-то другие формулировки, и не столько формулировки, сколько серьезные понятия. И вот, конечно... Я думаю, что рабочая группа, она с такой целью и сформирована распоряжением президента, чтобы, выслушав всех, все-таки отобрать те поправки, которые будут органичны. Понятно, что каждая аудитория высказывает свои предложения, и они тоже были высказаны. Но вот прежде чем передать слово Евгению Батыровичу, я хочу сказать, что... Их работу очень высоко оценил другой еще член рабочей группы. На попечительский совет в субботу прилетал буквально на один день Михаил Борисович Петровский. Он тоже член рабочей группы. И он сказал, что хорошо, что есть в рабочей группе представители Татарстана. Они нас иногда, значит вразумляют и остужают слишком горячие суждения своим профессионализмом, своим вот глубоким отношением к тем проблемам, которые обсуждаются в ходе работы над этими поправками. Поэтому с удовольствием передаю эти слова, и вам слово, Евгений Батырович. Спасибо большое. У, Раз, меня, а, пятер, да, да, у меня есть... Да. А, вы знаете, разрешите мне начать мое выступление с рассказа о том, как устроена наша работа. Я думаю, что это во многом предопределит дальнейший ход наших так сказать, рассуждений. Дело в том, что когда было приглашение, это было совершенно неожиданно для меня. Вот, наверное, меня спрашивают, как ты попал туда? Да никак. Время десятого вечера, звонок. Можно ваш телефон передать? Можно. А можно там дальше передать? Можно. Короче, через некоторое время звонит один из начальников отдела администрации, говорит, Евгений Батальевич, мы говорит, хотели бы, чтобы вы работали вот в этой группе. Ну, у меня челюсть, естественно. Я, каким образом, как это было... Я говорю, ну, конечно, это высокая честь. Я говорю, конечно, я согласен, как же не самое, все. Ну, ждите, говорит, ждите, говорит, в 10 часов, говорит, тогда, говорит, мы вас, говорит, включаем. В 10 часов, говорит, смотрите, говорит, Кремль-Ру, перечень и все. В 10 часов, смотрю, в составе группы. Вот, когда спрашивают, как, кто, честно скажу, не знаю как формировали, кто формировал, каким образом я туда попал. Может, Равкадзе, может быть, Зиле, так сказать, может, кто-то, кстати, Архимьян, не может, кто-то, кстати, я, честно говоря, ну, не знаю. Но я очень рад, что я попал в эту группу. И, соответственно, когда мы первый раз встречались вот с президентом, и он ставил перед нашей группой задачи, там был один очень серьезный лейтмотив. Он нам объяснил на первой нашей встрече э, суть тех поправок, почему то кстати, он решил кстати, нести поправки в Конституцию, почему он в послании это сказал, что он ждет от нас. И, естественно, он э, сформулировал это таким образом, что я жду от вас именно общественно-политической оценки тех предложений, тех поправок, которые... Мы, ну в смысле я вношу туда, в этот самый, как он, в Конституцию. Вот это очень важный момент. Вот когда говорят, ну что у вас там группу собрали, так сказать, там деятели культуры, спортсмены там и прочие. Вот. Так задача была с самого начала поставить, в смысле поставлена совершенно не так. Была поставлена именно дать общественно-политическую оценку вот всем тем поправкам, которые вносит президент Российской Федерации. Много ему вопросов задавали мы, вот, в том числе, и я уже об этом говорил, я задал вопрос, потому что как-то он в послании это сказал, а когда ставил перед нашей группой задачу, он не озвучил эту идею, эту идею, и мне пришлось задать ему вопрос, кстати, забыл, даже сказать, уважаемый Владимир Владимирович, я, я говорю, можно вопрос, вот, и, соответственно, спросил, а вот вопрос о единстве публичной власти, он должен быть предметом нашего, так сказать, разбора? И он очень обрадовался, и минут пять, наверное, долго отвечал на этот вопрос, сказал, что да, обязательно надо. И после этого кто-то задает ему, на фоне моего этого вопроса, задает ему вопрос, говорит, а можно ли другие вопросы, другие предложения нам рассматривать, и надо ли их вообще рассматривать? Но я думал, что он скажет, ну нет, надо, так сказать, только по поправкам, которые вот я в закон, так сказать, проект закона внес и так далее. Он говорит, конечно, конечно, давайте. И он дал вот этот вот бланш дал, так сказать, вот этот старт. Совершенно любым поправкам, которые... Но он оговорился с самого начала, когда еще... Он говорит, я сразу хочу сказать, что давайте так, когда будем работать, все-таки фундаментальные основы Конституции, первую, вторую, девятую, так называемые защищенные главы, трогать не будем. Ну и теперь возник какой-то, так сказать, первый же вопрос, который был у нас, решался на первом потом нашем рабочем заседании на другой день. Что мы будем рассматривать? Только поправки, которые есть в проекте. Вот, соответственно, вот этот у меня в руках, вот, как раз вот и есть вот этот вот проект закона, вот, о поправке. Кстати, ну, лишний раз, вот сразу хочу перейти к юридическим тонкостям. Один из, ну, сказать, близких мне людей начал ерничать по вопросу, вот, русский язык, не знаете, тут столько поправок, вот, а закон называется «О поправке». Вот, я говорю, ну, понимаешь, есть у нас закон 98 -го года, который так и называется, федеральный закон, вот, о поправках, так сказать, конституции, порядке принятия. И там так и написано, статья вторая, вот, или, сам что, вторая, вторая, вторая, статья, фу, А? Вторая, да, по-моему, вторая кстати. Спасибо, Вот где, так сказать, написано, что форма, форма именно в виде закона о поправке. То есть сколько бы ни было поправок, будет закон какой? О поправке. Как это здесь и записано. И, соответственно, вот решили вначале, значит, первую, вторую, девятую не трогаем, никаких не принимаем никаких предложений. Значит, работаем первый блок по поправкам, и второй блок работаем по тем предложениям, которые будут поступать помимо тех поправок по третьей, восьмой главам, которые, так скажем, будут поступать. Ну и вначале, честно говоря, не очень-то мы представляли даже объем работы, как это все будет выглядеть, но этот вал предложений, он сразу себя проявил. И уже буквально через 2-3 заседания стало понятно, что в составе всей рабочей группы, 75 человек, обсуждать, когда это превращается в ну, любое там, кстати, предложение, поправка и так далее, это, написать ну, сколько мнений, споров и так далее, безусловно, это становится слегка сказать, неуправляемым все. Решили все-таки перейти к следующему этапу и разделиться на какие-то подгруппы. И вот были созданы 5 подгрупп. И, соответственно, соответственно, вот у меня в руках, сейчас я покажу, значит, это была подгруппа по социальному развитию науки и образованию, одна из самых таких подгрупп, которые, так скажем, ну, -то, куда, Самые то где, больше всего, наверное, поправок было. Вот видите, вот у меня подгруппа судебная власть и прокуратура, да? ну, чувствуете разницу, да, вот? Вот видите, да, вот это даже чисто, чисто визуально, так сказать. Вот. И, соответственно, вот, нет, извиняюсь, это, это тоже достаточно, где вот Фарид Хороша работает. Это подгруппа федеральные органы исполнительной, законодательной исполнительной власти. Тоже, как видите, количество, так сказать, всех этих предложений. Вот. Была создана группа, кроме социальных, вот этих федеральных, была создана группа по суверенитету. Российской Федерации, ну, главный вопрос это соотношение Конституции и, соответственно, международных договоров. Вот, и э, еще, одна, еще одна подгруппа, которая тоже, соответственно, э, ну, очень, так сказать, много всякого рода поправок, это вот единая публичная власть, местное самоуправление. Никому из членов группы не возбраняется в разных группах, пожалуйста, можешь работать в одной, в другой, в третьей и так далее. И, соответственно, первая группа, которая быстрее всех выполнила свою работу, была, естественно, наша группа. Потому что в нашу группу таким образом отобрались как-то, ну, там, скорее всего, это Президиум делал. Туда вошли очень известные юристы. Валерий Васильевич Лазарев вошел, Марченко вошел, Блажеев вот, и так далее. То есть понятно, что мы как-то так это лихо сразу все это дело отработали, и было назначено для нашей подгруппы внеочередное заседание вместе с нашими сопредседателями, Андреем вот, Александровичем Клишисом и Павлом Крашенниковым. Мы провели совещание, и он сразу, Крашенников взял все эти наши замечания, предложения в работу в комитет. И в комитете самый первый мы по, по факту прошли это обсуждение, вот наши предложения, которые есть. Достаточно быстро закончилась работа по суверенитету, по международным вот этим вот договорам и соотношении их с Конституцией, более -менее, более менее так скажем, в первом приближении отработала группа Точнее так, две группы, но они, поскольку много участники приняли активное участие, другие члены рабочей группы, по социальным вопросам сопредседатели, модераторы этих групп докладывали, но решили, что надо дополнить, и вот по федеральной можно исполнить власти. Скорее всего, завтра вот будет опять очередное заседание, там должна вот последняя наша эта группа, группа единства публичной власти и местного самоуправления, докладывать о результатах своей работы. Ну, у меня такое ощущение, что завтра мы, конечно, наверное, скорее всего, все подведем итоги по всем вот этим предложениям, которые есть. Хотя, я еще раз повторяю, что предложения принимаются в любой момент. И когда мы стали на одном из заседаний рассматривать вопрос, ну, зачем мы собираем вообще вот первая, вторая глава, ну, нельзя туда вносить все равно, девятая глава, вот, в общем-то, получили очень четкий, однозначный ответ, что это очень ценная информация, которая будет использоваться, естественно, для дальнейшей работы, что Совета Федерации, что Госдумы, что Администрации, президента и так далее. Поэтому нам сказали собирать, обсуждать и свои предложения высказывать. Хотя это защищенные главы, и мы, так сказать, по ним, в принципе, никаких поправок, естественно, внести что-то не можем. У меня было такое... Прямо на первом же заседании я выступил с предложением ввести такое понятие в Конституцию Российской Федерации, как дополнение Конституции Российской Федерации. У нас глава 9 предусматривает пересмотр и поправки. Дополнений нет. Строго говоря, только федеральный закон, поправки, говорят, поправки могут быть в виде дополнений. Но одно дело дополнение в смысле поправок, другое дело дополнение самой Конституции. Это, это разные вещи. <связать> ну, в общем-то, после определенных видать, консультаций мою идею зарубили, сказали, нет, иначе мы тогда вторгнемся в первую, в, в, вторую главу, <связать> а и, и все, это по факту переведет к э, пересмотру э, полностью Конституции, и соответственно, моя идея не нашла, так сказать, э, подтверждений, ну, одобрений ни у кого. Хотя э, мне показалось, что соответственно, если мы не меняем текст первой, второй, девятой главы, а только дополняем этот текст, Да даже там, допустим, глава прим первая появится, вторая глава прим, ничего страшного нет в этом. Но ну, нет, я повторяю, что это моя идея, к сожалению, не нашла, так сказать, вот воплощения. И вот теперь все время задают вопрос, классический вопрос, все время говорят, а почему именно сейчас эти поправки? Почему вот сейчас, вот, так сказать, внесены эти поправки? Вы знаете, было 20-летие, вот 5-6 лет тому назад, 20-летие, когда мы праздновали Конституцию Российской Федерации, в ново Владимир Владимирович нас собирал, нас это заведующий кафедрой конституционных дисциплин, и мы ему задавали этот вопрос, давайте менять Конституцию, пора менять Конституцию. И он же тогда, это же когда, 5 лет назад, он говорит, нет, давайте договоримся не так. Вот защищенные главы трогать не будем фундаментальные положения Конституции пока не нуждаются в Все, что можно улучшить, сделать, давайте будем обсуждать. И, я, и он, кстати, это была его фраза. Я понимаю, что наступают времена, когда назрело время, когда надо, так сказать, Конституцию, естественно, поправлять. То есть он тогда уже, видать, задумывался и имел какой-то план по, вот этому, так сказать, по поправкам Конституции Российской Федерации. Ну, а последний раз, когда вот он с нами говорил, он говорит, неэффективно работает аппарат. Я говорит, уже говорит, понял, что говорит, вот самка пока работает, тот вот председателем правительства и президентом понял, что говорит, аппарат работает неэффективно, что нужно, нужно, говорит, нужны говорит, правила игры, понятные всем, говорит, сбалансированность власти, нужна новая и так далее. Но, знаете, может, ну, вы знаете, кто-то может, как говорится, кто-то другой может чисто эмоционально, политически как-то оценить эту ситуацию. Я как юрист всегда говорил и говорю, Конституция 93 -го года была сделана конкретно под Борис Николаевича Ельцина. Шахрай об этом прямо говорил в первое время, когда он потом стал чуть-чуть по-другому говорить, а первое время так и говорил. Это Конституция переходного периода. Ему даже на одном из этих самых, как он на одной из конференций сделали замечание, говорят, Сергей Михайлович, а не слишком ли переходный период затянулся с Конституцией-то? Вот. И естественно, для того, чтобы преобразовать наше общество, президенту в этой Конституции дали огромные полномочия. Вот и с точки зрения того, кто там является президентом, я бы никогда, допустим, не изменил. Это все это шикарный документ, куда больше-то. там Такие полномочия у тебя в руках, так сказать, больше и не надо. Но когда упрекают того же Владимира Леонидовича, говорят, что вот в ручном режиме, в ручном режиме. Так в ручном режиме она почему? Потому что Конституция так устроена, что хочешь не хочешь, любой вопрос, он выходит на самого президента. И он говорит, что раз неэффективно, стало быть, надо эти полномочия каким-то образом поделить. И мне сама идея, сама идея вот этого, пускай очень робкого движения к парламентарной вот форме, то есть попытка ввести какие-то элементы вот этой вот парламентарной так сказать, республики, это не значит, что он, и он так и говорит, что это не значит, что это уход от президентской республики. Что рычаги, конечно, остаются всего президента. Понятно, что никто не, завтра не отдаст все это, кстати, эти рычаги. Но сама идея вот, создания вот этих вот механизмов балансировки власти, она, конечно, ну, просто отчетливо прослеживается. И когда вдруг слышишь... Что создается. что Конституции, вот эти поправки нужны для того, чтобы ему сохранить свою власть, еще остаться. Я говорю, какой сохранить? Да по Конституции у него и так столько власти, зачем ему это? Это и не надо. Вот. И, соответственно, соответственно, вот эти все изменения, все изменения, которые направлены на то, чтобы парламент больше включить в работу по контролю за по формированию, по контролю за деятельностью э, того же самого правительства. Это очень хорошая вещь. Мне как юристу они просто понятны и внятны. И, вот говорят госсовет. Я честно скажу, что я сам ничего не знаю. Не знаю, какой, какой будет гос, госсовет. Но я всегда всем везде говорил и продолжаю говорить, что у нас нет органа, от, органа исполнительной власти который ответственен за территориальное развитие. Вот Госсовет, Госсовет, в его в той самой форме, в которой он действует и до сих пор, может быть. Вот, а это что такое? Совещательный орган, рекомендательный орган, при президенте все его решения принимаются, так сказать, утверждается только президентом через его, так сказать, акты. И то, что он пытается теперь, он по факту статья 80 Конституции это его полномочия, вот, определение внутренней и внешней политики. Вот, это, и вдруг он э, организация взаимодействия органов государственной власти. И он это передает теперь Госсовету, где, естественно, будут представлены губернаторы, как мы их называем, хотя, может, не с верно, руководители субъектов Российской Федерации. Конечно, конечно, это, это, это, это очень серьезный шаг. А для меня это очень хороший знак, что теперь у нас территориальное, пространственное, в конце концов, от планирования мы ушли, но руководство этим территориальным развитием, оно получит свое, так сказать, воплощение. И вот эти вот вещи, эти вещи, которые сейчас, их поправок много. Если я сейчас начну по каждой поправке вам говорить, рассказывать, я думаю, что это, вы знаете, это не закончится. Нам никакого времени не хватит, чтобы по всем поправкам. Ну, так что я вот просто пытаюсь общую вам показать конструкцию, идею того, что, что происходит в этих поправках. Соответственно, вот, например, мы сейчас по, по самый такой животрепещущий вопрос, поскольку я хочу обратить ваше внимание, как, как называется-то, чтобы было понятно. Ведь... Проект, проект-закон называется ⁇ Осовершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти ⁇ То есть по факту, по факту, конечно, общей сквозной идеей, которая связывает вот эти все предложения, поправки, естественно, является организация публичной власти. Все делают акцент на социальной стороне, говорят, вот социальная сторона, она самая главная. Параллельно идут, вот как мы с вами встречаемся, параллельно идут очень серьезные обсуждения и самой юридической общественности. Я вот уже был на четырех очень крупных юридических форумах. И, например, вот я был в МГУА, сейчас МГУ, университет имени Кутафина проводил подобного рода обсуждения. Причем высказывались очень долго, больше четырех часов это было обсуждение. Практически по всем поправкам, так сказать, по всем главам прошлись. Ну вот, например, с этим прожиточным минимумом профессора, так сказать, трудового права, там Нилов есть молодой, так сказать, парень, профессор такой, если еще я женщину не успел записать, они в пух и прах разбомбили вот эту идею о соответствии, так сказать, МРОТа вот этому прожиточному минимуму. Они говорят, что такое прожиточный минимум? Как его определяют? Это он же может в любой момент все такое, сколько платьев нас, сколько там еды и так далее. Что это? Это же подвижная категория. Вот. За рубежом говорит, и приводят примеры, очень убедительные примеры, что говорит, это делается как? Это говорит, берется говорит, процентное отношение к средней заработной плате по стране. И все, говорит, средняя заработная плата по стране растет, ну, соответственно, индексации никого не надо. Все растет само, само по себе, растет и так далее. Вы знаете, очень глубокие, очень серьезные, так сказать, эти самые обсуждения. Вот, и, соответственно, допустим, ну, очень иногда резкий, допустим, тот же вот из Поленова выступал, кстати, международник, он говорит, да все говорит, надо, говорит, вообще любые международные договоры, какой там э, там какие нюансы. Мы говорим, нет, международные договоры мы соблюдаем. Но то толкование, которое дают правоприменители этим международным договорам, очень часто идет, естественно, в разрез с нашими интересами. Вот толкование, и это записано в поправках. Истолкование вот этих международных договоров, если оно идет во вред, естественно, Российской Федерации, может не исполняться. Вот идея Конституции. Исполням говорит, не надо, все надо отменить, все надо, все, все, у нас верховенство, все это международное надо вообще, так сказать, и только в том случае, если, так сказать, вообще не, не просто Конституция, всем нашим законам должны соответствовать эти международные договоры и так далее. Ну, то есть... Диапазон оценок, как сами понимаете, он, он огромен, он очень сложен. Ну, например, вот мы у Ильи Хабривы в Институте законодательства ораликом правоведения обсуждали проблему. А что такое всероссийское голосование? Ну нет его, нет его это в Конституции всероссийского голосования. Вот. Но на последнем, вот я говорю. Я, Навлеку, наверное, на себя какое-то неудовольствие, может гнев и так далее. Но мне не понравилось, как на последнем, так сказать, в, этом самом, в Череповце, Владимир Владимирович Путин несколько раз сказал, что это будет всенародное голосование. Сказал, что это будет плебисцит. Ну, ну как? Ну, все-таки, ну, ну, я не знаю, так сказать. Я остался не очень-то доволен. но ну, как, так всероссийское голосование, всенародное голосование, плебисцит ли будет? Ну, это же так же, ну, это сам. И вот мы там очень долго спорили, обсуждали. Три основные направления, концепции. А что такое всероссийское голосование? Как оно соотносится с другими видами голосования? Как оно должно быть организовано? Вот Эл допустим, говорит, да будем проводить как по закону о выборах. Просто, так сказать, все используем вот этот весь механизм и так далее. Тот говорит, нет, надо не по закону, надо по закону о референдуме. Давайте, так сказать, как референдум будем проводить и так далее. Ну, вы ну, знаете... Ну, масса предложений. Мне больше понравилось предложение, которое высылал Борис Сафарович и Бзеев и Постников. Сказали, да ничего не надо. Как принимали Конституцию, указ президента был вот, о порядке всенародного голосования по Конституции, так и здесь сделать только, соответственно, указ президента о порядке всероссийского голосования по поправкам так сказать, Конституции и так далее. Ну вот, как видите, я еще раз хотел сказать, что, извините за несколько сумбурный такой вот, поскольку я повторяю, огромное количество всех этих поправок, оно, естественно, вынуждает вот быть несколько таким эклектичным, так сказать, хватаясь то за это, то за другое. И еще, тогда уж если я говорю о самых таких болевых точках, одна из самых, наверное, таких спорных проблем это единство публичной власти. Вот это тоже вызвало, так сказать, массу всякого рода споров, точек зрения. Во-первых, тот же самый Сурен Дебешка неоднократно выступая, ну это за кафедры МГУ конституционного муниципального права, выступал и говорит: ну как, ну послушайте, что такое вообще публичная власть? Почему надо дать определение в Конституции, что такое публичная власть? Ну я в кулуарах ему сказал, завтра я, по-моему, озвучу это обязательно и на заседании Сурен но Конституция ведь не говорит, что такое местное самоуправление. Там тоже нет. Вы перелистаете всю Конституцию, прочитаете долю поперек, но вы не найдете понятия местного самоуправления. Что такое местное управление? Местное самоуправление осуществляется на территории России, местное управление обеспечивает. А что такое само местное самоуправление? Нету там понятия. Вот. И, соответственно, соответственно, конечно, спор вокруг, что такое публичная власть и так далее, как она должна быть устроена, что, что является элементами публичной власти что такое, откуда, почему система тоже сам пуль? Это система органов публичной власти или это система публичной власти вообще? Ну, я думаю, что вот завтра, скорее всего, это будет предметом ожесточенных, так сказать, дискуссий на заседании нашей рабочей группы. И в этой связи, в этой связи, я все время, так сказать, ну, опять же, мои коллеги знают, настаивал, настаиваю, буду настаивать что главным главным вот в организации публичной власти, главным так сказать, недостатком ныне действующей Конституции является разрыв государственной власти и муниципальной власти. Вот разграничение предметов ведения полномочий худо-бедно между органами государственной власти, статья 71, 72 и 73 сделано. А каким образом разграничиваются предметы видения и полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления? Не сделано. Все ссылаются на статью 12, защищенную статью, говорят, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Ну и что? Они решают вопросы какие-то... А что такое? Это вообще, вообще самая мутная категория. Решают вопросы местного значения. Стоп. А что, федеральные и региональные органы не занимаются? вопросами местного значения. И я всегда говорю, когда объясняю по муниципальному праву, поднимают вопрос, ну как же так? За Казань кто отвечает? Все говорят, меньше надо я говорю, А Татарстан отвечает? А Российская Федерация что, не отвечает за, -за, -за, за Казань? Это как так? То есть получается, что вот эта проблема, проблема отсутствие разграничения предметов этих полномочий, разрыв он для меня был до того очевиден, что когда э, я услышал в послании о единстве публичной власти, я не знаю, я готов был аплодировать. Я вот внутренне аж ликовал. Я говорю, боже мой, но ну неужели наконец-то это свершилось, дошло, что-то пора ввести вот это единство публичной власти. И я не только не против, я двумя руками захотя все говорят, ой, централизация будет. Центр... Я говорю, централизация, да какая централизация? Надо просто-напросто, и что и сделано в Конституции, внести положение, что все. Вместе взаимодействуют. И я всегда, кстати, привожу пример Татарстана. Я говорю, учитесь. Минтимир Шарипович Шаймиев давно сказал, не надо сразу разрушать местные органы государственной власти, которые совету у нас Мы самые последние приняли в полном объеме 131-й закон. Зачем ломать то, что хорошо работает? И по факту вот это у нас взаимодействие между органами государственной власти и органами местного управления самым лучшим образом наш опыт кстати, в Татарстане налажен. Отсюда и результаты, отсюда и, так сказать, поэтому нам многим и непонятно, что там такое, что, что, что за проблема такая. О, достаточно посмотреть на другие регионы, поймешь, что, что проблемы-то есть. Ну, я прошу прощения, повторяю, что там вопросов крайне много, предложений очень много. Как видите, тут сотни-сотни предложений, поэтому, безусловно, я думаю, что на этом мне пора завершать. И я просто с удовольствием попробую ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Да, вопросы в уменьнии, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а основы собственности затрагуются Конституции сейчас? Вы знаете, да, эта проблема вот и Залдат Сергманович, мне уже когда мы с ним обсуждали эту проблему, уже задавал вопрос, будет ли перераспределение источников финансирования. Это тема, тема соразмерности полномочий и финансовых источников собственности всем уровням власти. Но она прямо, ну не знаю, вот практически как только касается власти, вопрос о том, что финансирование, соразмерности и так далее, все это, так сказать, присутствует. Но меня больше всего смущает, больше всего смущает, что э, не оказалось бы, все это декларативно. Вот что меня больше всего смущает. Да, конечно, записать-то можно. Можно записать. Э, вот мне не нравятся вот эти формулировки, как специалисту, когда пишут для наиболее эффективного. Ну что такое? Ну что, ну, ну не надо такие, что наиболее эффективно, Попади определи там эффективно и эффективно, а там еще наиболее эффективно, да. Так и здесь. Когда говорят должно быть полностью финансово, что полностью финансово обеспечен, ну, что? Ну, вот эти все эмоции, которые пытаются привнести и особенно когда речь идет о деньгах, о собственности и так далее, ну, здесь, вот, здесь надо быть ну, предельно осторожными, предельно аккуратными. Мне кажется что вот большинство предложений, большинство предложений, которые есть, они очень эмоциональны, очень эмоциональны. И вот особенно это стало проявляться, когда речь зашла о преамбуле. Вот стали вносить предложения, прямо валом пошли предложения по преамбуле. И началось все это с православия. Первое, так сказать, когда Бурлаков, так сказать, предложил, давайте мы внесем, чуть ли не первое, так сказать, это самое, что у нас православие это главное системообразующая идея нашего, так сказать, ну, общества и государства. Ну, вы знаете, нашлись там очень хорошие трезвые голы, которые говорят, ну, вы знаете, но ну, не надо провокационные такие, так сказать, предложения, чтобы наша группа поддерживала. Нас, собственно говоря, для этого президент и собрал, чтобы мы могли, так сказать, достаточно разумные предложения оставить, а те, которые вызовут раскол в обществе, будут, так сказать, скажем, предметом яростных и совершенно бесплодных дискуссий, и поэтому мы решили как? Вот все решили единогласно, преамбулу оставляем на самый-самый конец. Вначале все обсудим, все, так сказать, поправки президента, потом все дополнительные поправки, и уже когда все напоследок будем обсуждать, надо ли трогать преамбулу или нет. Но... Честно вам скажу, вот мое мнение, мое мнение, не надо трогать преамбулу, потому что как только мы тронем преамбулу, это за собой шлейф во всей Конституции потянет изменения. Ну, ну как, можно статья 14 в светское государство, а мы в преамбуле пишем, что православие. Ну как, вообще, нет, все это, это все Паре так. Хорошо ответил на эту тему. Да? да, это конечно. Ну, кстати, кстати, кстати, ну а а как, вы, как вы хотите? Вот мы с ним оба, оба прямо буквально до пены, так сказать, там спорили. Предлагает, ну не буду называть, не, не обязательно называть этих, авторов этих поправок. Давайте введем вот многонародная рос, российская нация. Мы говорим, ну что, это, что такое многонародная российская нация? Кто-то начал говорить, нет, давайте вот тема русских, значит, нужна, русских не хватает, значит, это э, русские, которые объединили всех вокруг себя и пошло-поехало. Ну, как только эту проблему, если поднять, ну, вы сами понимаете, что произойдет. Это очень, ну, такие взрывоопасные... Это действующая конституция безупречна. Вы знаете, э, я, ну, опять же, вот, давайте это, кстати, я не знаю, вот, согласятся мои коллеги или нет, да... Можно говорить термин «русская, э, Росси...» прощения, «российская нация»? Конечно, можно. Почему же нельзя? И, конечно, российская нация, но это будет не политологическое, не связанное с властью определение. Вот многонациональный народ, да, это субъект власти. А российская нация, это, это другое измерение. Это любой, любой иностранец, который проживает здесь, можно сказать «я русский». Он может быть не гражданином, но он может чувствовать свою принадлежность к российской нации. Пожалуйста. И никакой здесь ущербности с точки зрения понятия российской нации не будет. Но он никогда не будет носителем властных полномочий. Вот в чем вся проблема. Поэтому, если уж так глубоко копать, то, конечно, можно, но, но я считаю, не нужно. Многонародная российская нация. Ну что ж, это сейчас это. Ответ тоже маленький есть, уже из прошлого, да? Да. Вот. Историческое общество, российский народ Коллеги, уважаемые, давайте так, поскольку идет да, запись да, да, да. Микрофон, пожалуйста, если у кого-то есть предложение представляться, да Большое спасибо Член общественной палаты Мустаев Вопрос такого рода у меня к вам А не возникал вот вопрос в законотворчестве, наверное От каждого по способностям, каждому по труду ведь исходя из этого, мы бы ликвидировали массу вопросов, связанных с социальным обеспечением, с законодательным, по законодательным акту. Понимаете, вот сразу как Гордиев узел, разрезается масса проблем. Бигзурахма, спасибо. спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, опять же, вот сразу обратите внимание, глава вторая, права и свободы человека гражданин. Все, защищенная глава, и как только мы начнем трогать эту проблему, проблему, так сказать, можно ли записать право на труд, обязанность на труд, вот у нас специалист по конституционному праву на труд, здесь Хурматулина Алсу Махмутна, присутствует, она, она может даже нам прокомментировать. Конечно, это же, ну, этот это огромная проблема. Огромная проблема. Да, мы можем записать вплоть до обязанности, трудиться и так далее, но э, я думаю, что это Пока-пока э, не, не та проблема, которую нам надо было бы э, решать. Нам пока с властью разобраться. Нам пока бы устройство власти, э, то, что предлагает Владимир Владимирович, э, сбалансировать, так заставить ее работать, чтобы она сама по себе работала. Причем э, идея-то какая? Идея очень хорошая. идея. Вот опять же, я не знаю, может я ошибаюсь. У меня такое ощущение, что он готовится уйти, и он очень боится, что в той э, форме, в том виде, который есть Конституция сейчас, если она кому-то достанется, она вот кому-то достанется. Я просто вот, извините, из за игру слов. То есть логика такая, что надо создать сейчас, пока есть возможность, вот тот самый механизм защиты власти, баланс этой власти, чтобы она могла функционировать, при любом кто бы пришел кто, кто бы не пришел так сказать, на место так сказать, Путина какие бы политические силы потом расклады не были и вот эта, эта идея эта идея она вот мне представляется она не так она не озвучивается но она мне представляется она существует эта идея и вот поэтому ну как сказать плохо ли это хорошо ли это мне представляется что хорошо что вот когда делаются подвижки именно в этом направлении. Ну. Можно вопрос, да, Евгений Батальевич? Конечно. Я не знаю, как представиться. Давайте, Зелихмин, давайте я представлюсь, член общественной палаты, Алаев моя фамилия. А вы сейчас призвали разобраться с властью, давайте разберемся с властью, и чтобы дважды не вставать, если позволить, сразу два вопроса. Вопрос первый. Вы, э, спасибо, во-первых, за выступление для меня, Значительная часть была новой, и немножко вы мне мозги проветрили, мы с вами неоднократно уже по телефону общались, дискутировали по разным моментам. Тем не менее, значит, два вопроса. Вопрос первый, но они оба о лакунах, строго говоря, с моей точки зрения, если это там не лакуна, вы сейчас просто объясните. Вы упомянули о том, что в поправках, которые внес президент Путин, наделяется правом определять внутреннюю и внешнюю политику, а также основные направления социально-экономического развития Российской Федерации, Госсовет. Да. Эта поправка, если мне память не изменяет, к 83-й статье действующей Конституции, пункт ЖПРИМ. Да, ну, Слава Богу, память еще да, есть. Да, да, это точно. А, в то же время, 80-я статья Конституции, которая трактует полномочия президента, осталась без изменений. И таким образом формулировка о том, кто определяет внешнюю и внутреннюю политику, относится буквально и к 80 статье, то есть к ведению президента, и к 83-й, то есть к ведению будущего госсовета». Полномочия, которого мы не знаем, потому что нужен специальный закон. И, кстати, какой он будет? Конституционный да. закон, Нет, просто, просто, наверное, просто конституционный офиге. закон. Да? Это, вот, мне кажется, первое лаконное противоречие, которое может создать как раз преемнику Владимиру Владимировичу большие сложности, и вообще сложности с системой власти. Это Прямое столкновение. Два органа да, или два субъекта власти имеют одинаковые абсолютно буквально полномочия. Второе. До этого вы говорили о вот этом казусе, да, публичная политика. Что за публичная политика, если нет даже определения публичной политики? Публичной власти. Э, публичной власти, извините, да. да политика конечно, Публичная политика это уже на грани оскорбления в адрес политиков. А, ну, вот. А извините. Попроеду. Извините, да. Так вот, по поводу публичности власти. Значит, нет определения публичной власти. Раз. В Конституции. Нет определения состава, что такое местное обсуждение 2. Теперь президент говорит о том, что нам необходима единая система публичной власти. власти, которая включит в себя систему местного самоуправления. Однако, насколько я помню, если это не так, поправьте меня, пожалуйста. В тех поправках, которые президент внес в Конституцию, не содержится ни предложение определить, что такое публичная власть, ни предложение определить, что же такое местное самоуправление. То есть, вот здесь, мне кажется, лакуны совершенно четко остаются. И как с этим быть? Спасибо большое. Я услышал этот вопрос и, соответственно, попробую по мере возможности ответить, вот, попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что чисто юридически, поскольку президент возглавляет госсовет, он его формирует. И, соответственно, если будет принят Споры идут то ли федеральный закон, то ли Федеральный конституционный закон. Все почему-то не хотят Федеральный конституционный закон. Почему не Федеральный конституционный закон не хотят? Федеральный конституционный закон президент уже не может изменить. Понимаете, он его обязан будет подписать. И здесь полномочия президента, когда подписываются федеральные конституционные законы, они резко ослабляются. Понимаете, вот почему опасность есть федерального конституционного закона, и мы выступили против, мы за федеральный закон. И естественно в этом федеральном законе будет прописан регламент, будет прописано в случае, если госсовет принимает решение, президент может ли его отменить, единолично принять решение и так далее. И я думаю, что это противоречие снимется очень легко. Ничего там сложного такого я не вижу. Факт, что в две в Но ничего. президент возглавляет Госсовет, и он тем самым реализует свою статью 80 право на определение. Другой и разговор, единолично он будет, либо в составе Госсовета. И что будет, если противоречие будет с членами? Меня великодушно, а где записано, что президент возглавляет Госсовет? Это в действующей Конституции запис... записано, где Госсовета нет. Конституционный, это консультативный орган сейчас, да. да? То есть в действующей конституции нигде не записано, что президент возглавляет госсовет. Мы не знаем, каковы будут его полномочия. Это еще предстоит принять. А где записано, что будущий госсовет с новыми, возможно, очень большими полномочиями должен возглавлять именно глава государства, а не какое-то другое лицо, например, Владимир Владимирович Путин? Нет, ну хорошо, ну вот смотрите, формула какая? Ж1, да? Формирует Государственный совет в целях обеспечения согласованного и так далее и тому прочее. Формирует госсовет, да? Ну а где написано, что он не возглавляет его? Именно что Шулайн. Да, я и поэтому говорю. Поэтому, строго говоря, опять же, это все будет списано на федеральный закон. Вот, вот так вот мы там и спорим, вот так вот, так вот там и происходит это обсуждение. сейчас упаковочку внесем в Конституцию, а содержание потом просто федеральным законом определим. Ну, вы знаете, вот, ну хорошо, а я задам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наши, наши вот в данном случае, вот каким образом, вот я, наверное, точно скажет, каким образом представлены наши интересы, субъектовые интересы в исполнительной власти? Вот вы знаете, я как раз хотела сказать об этом. Вот если говорить о содержательной части, да? Вот мне кажется, главное содержание. Я почему-то тоже именно вот эту поправку считаю достаточно существенной введение Госсовета. Ведь это единственный рабочий орган где можно было услышать губернаторов. Полису. И благодаря этому очень многие инициативы Татарстана, э, касается ли это жилищного строительства, других вопросов, они возникли в том числе и постановочно, и потом решались, опыт нас тиражировался на федеральном уровне. Больше того я вам скажу, именно работая в Государственном совете, вот, э, Рустам Нургалевич Минниханов по сути стал главным, и ему было поручено президентом Путиным возглавить работу по сотрудничеству России с исламскими государствами. Совет России и исламский мир ⁇ это за нашим президентом. И это работа не на регион, а это работа, которая на всю страну. И поэтому вот мне кажется, что это вот как раз технология, и пропис, прописать какие-то детали чисто юридические, видимо, это действительно будет делаться федеральным законом, но тот сущностное, самое содержательное, главное, это тот орган, который как раз будет, на мой взгляд, вот как раз в том числе, там, где губернаторы могут сказать свое слово, там, где будет слышно регионы. Зилыхмен, это... на абсолютно права, спасибо, но тогда надо повыгонять представителей субъектов федерации из Совета Федерации. Они туда как раз и направляются для того, чтобы представлять субъекты федерации. Там, Если там, они там, там не работают, им нечего там делать. Там это самое, Павлович, Там немножко не так. Все-таки Совет Федерации это законодательный орган, и он там решает судьбу законов. А что касается подзаконных актов, которые, естественно, вот прямо что на земле исполнение? Это вот такого органа ведь у нас нет. У нас в свое время Госплан занимался территориальным пространственным этим развитием. Сейчас никто не занимается. У нас сейчас, который состоит из отраслевых, который состоит из отраслевиков, да? Вот и все правительство. У нас единство Министерство Дальнего Востока там и так далее региональное плюс минус. У нас минный регион вот. был, его нет, просто можно, разформировали. Можно на, на второй на, на второй вопрос. Отвечу сейчас сам. Вот по поводу да, единства публичной власти. Вы знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что э, вот опять же к вопросу, к вопросу о, то ли сама жизнь заставляет, то ли как. Ну, например, в 131, закон, в 131 закон внесли массу изменений. Смотрите, какое свойство. Вначале сказали, что вопросы местного значения нельзя никому передавать. но, сказали, ну можно. Сейчас можно, сейчас ага. сейчас часть, значит, от сельских поселений передали районам и так далее. Потом опять поняли, что и это, извините, это такой робкий шаг, опять неправильно, что теперь, скажем, перераспределение полномочий, возможно, между органами местного управления и органами государства. 30 с лишним полномочий ушло от органов местного самоуправления ушло государством: градостроительное, теплоснабжение, ЖКХ, там и так. Вы понимаете, о чем вопрос? То есть не, не тянут, не решают, не могут решить. Не было, потому... а, это, а это другой разговор. Ну, ну, ну давайте будем реалистами. Давай. Давайте будем реалистами. И, строго говоря, населению, населению все равно, какой орган будет решать, если он не решает. Если, извините, градостроительные планы 15% только принимались, а сейчас 90% утверждены. Это разные вещи. И поэтому можно теоретизировать сколько угодно о единстве публичной власти, а когда речь идет о том, что мне безразлично, мне надо, чтобы кто-то это исполнял, а как они там между собой будут, Это власть? Это другой разговор. Но вот я и говорю, что в данном случае, в данном случае, да, совершенно верно, местное самоуправление не было записано как муниципальная власть. Естественно, Конституционный суд поправку по факту внес в Конституцию своим решением, что это да, что признал, что есть понятие муниципальной власти, наряду с государственной властью. Вот. Но э, мне представляется, что поскольку единый источник власти, многонациональный народ Российской Федерации, то все остальное производно. Все остальное производно. Все остальные власти, они уже предопределены, что они должны быть едиными. Все, это единая система должна быть, поскольку народ осуществляет свою власть, как написано в статье 3, через органы государственной власти и через органы местного самоуправления. Все. не прописано, что такое местное самоуправление и что такое публичная власть. Вы прямо читаете мои мысли, откуда вы знаете, я даже не знаю, но завтра я буду как раз об этом говорить. Завтра я буду, я... Завтра я буду говорить, что я а, обращаю внимание своих коллег, что надо внести 130 статью, часть первую, что местное самоуправление является вот... Частью, частью э, единой системы публичной власти осуществляется население муниципальных образований путем референдума, выборов и через выборные и иные органы местного самоуправления. Вот моя поправка, прям точно э, текст Конституции я цитирую, который я предлагаю. Хочу, хочу, Спасибо, на, х, хочу называть, что это, что это реально да. уровень власти. Но... Член общественной палаты Муштаев. Просто я хотел сказать, что, как говорят, сутки не безграничные, дебаты они еще будут большие и значительные в этом направлении. Просто хотел бы сказать, истина лежит тоже на поверхности. Мне отдельное время пришлось, посчастливилось, присутствовать на становлении, на развитии работы нашего государственного органа управления Республики Татарстан, как Госсовет. Вы знаете, мне кажется, вы как член или делегат республики там, в Совете в этом, в рабочей Федерации, группе. да в этом конституционном комитете, нашли бы многие ответы, если бы, конечно, экспертная группа, Госсовета, вам, естественно, я думаю, поможет, выбрать по крупицам и заседания государственного совета. У нас есть знаковые моменты были в развитии госсовета республики Татарстан. Оттуда что-то интересное выбрать, дать, вынести туда. И знаете, ответ во многом, для чего и зачем нужен государственный совет, Республика Татарстан дает нормальный и перспективный ответ. Вот лично мое мнение просто О, в этом направлении без официально. Это, как говорится, без Но комментариев. Я с вами полностью согласен, что опыт Татарстана опыт Татарстана, причем опыт нашей, даже первой Конституции, которую мы потом привели в соответствии с Конституцией Российской Федерации, вот я остаюсь при своем мнении, что та Конституция, первая Конституция, которая была, она лучше. 92 -го года, который... Это, Вы помните, как критиковали, когда да, у нас да. до 131-го закона главы администрации назначались указом президента вот, республики Татарстан. Нет. Если говорить об единственной публичной власти. А да. потом, а да, потом, потом... ничтоже сумнящееся берут и этот опыт переносят на более высокий да, уровень. Да. Когда президент представляет главу региона, который утверждается законодательным органом. Это наша модель, татарстанская модель, только взята на более высоком срезе. Так что что тут? Тут примеров У нас таких там массовых... Юристы есть, да. и наша молодежь, может быть, тоже вопросы задает. Можно? Высказаться. Добрый вечер. Член Общественной палаты, Киам Фруфат, и еще, еще ру, руковожу Лигой студентов Республики Татарстан. Мы каждый день работаем со студентами, и сейчас работаем в городах. И как никак бывают моменты обсуждения тоже этих поправок. И, наверное, будет простой вопрос, вопрос, который нам, как руководителям общественных молодежных организаций, нужно будет потом транслировать. Это самый главный вопрос, как будет приниматься поправки к Конституции. Мы понимаем то, что есть рабочая группа, и сейчас и парламент в первом чтении, но есть и указ президента. Uh, и поэтому, как и в, говорится про всенародное голосование, поэтому Все из вести. первых уст, uh, как будет приниматься поправки Конституции, и второй вопрос тоже: uh, с детства нас учили, я, конечно, не юрист, но с детства учили у нас про то, что есть три ветви власти: это конституционный, законодательный, законодательный исполнительный и конституционный. И судебный. А, ой, суд судебный, и да. Неконституционный, а судебный. И вот uh, вопрос. Очень простой, возможно, и, возможно, простой ответ. Государственный совет. Какие же полномочия тогда будут у Государственного совета? Вы знаете, можно я начну со второго вопроса? Второй вопрос более понятен, поскольку это все чисто исполнительный орган. Это исполнительный орган. Он, это понятно, что тем самым, тем самым создается... Вот когда э, сейчас у нас президент, получается, ни в одну из ветвей власти не входит. То есть он как бы над всеми этими ветвями стоит. Но создание Госсовета Госсовета, тем самым включает президента вот в эту исполнительную власть. Вот это, знаете, вызывает массу споров, массу, так сказать, ну, так сказать неприятий, что президент будет теперь, так сказать, легимитирован, так сказать, именно в исполнительной власти. Но, Строго говоря, ему ничего и до этого не мешало. Вот в вот чем вся проблема-то. Поэтому здесь биться особо, так сказать, мне кажется, это все не особо та, критика, я ее не особо понимаю, потому что и так он реально был, так сказать, управленцем номер один. Это первое, это исполнительная власть в чистом виде будет, вне всякого сомнения. А по голосованию, я повторяю, что пока не ответа на этот вопрос. Как будет проходить голосование? Я могу вам высказать свое собственное предположение, но... Поймите правильно, что если я скажу, и потом это получится не так, вы меня упрекнете, скажете, что вот. Но мне представляется, помните, я вам сказал, что Ибзеев предлагал это. Да, предложили какую модель? Что просто указом президента определяется порядок. Пока, кто говорит, давай федеральным законом, кто говорит, федеральным конституционным законом примем. Кто, все говорят, да не надо, не усложняйте. Пускай президент примет указ, вот, о котором определится порядок всероссийского голосования. И мне представляет, что это сам простой путь. И самый простой путь какой? Так как мы голосовали за Конституцию 1993 -го года, одобряете вы закон о поправках, о поправке, прошу прощения, Конституции Российской Федерации? Да, нет, все. Да. И, и никаких, то есть целое пакетное голосование, то есть все эти поправки, которые есть, либо мы за них голосуем да, либо голосуем нет. Вот, скорее всего будет так, скорее всего, но ну, я повторяю, что это... Добрый вечер, Екатерина Сокрина, Совет Детских организации, член Общественной Палаты. Мы сегодня уже Фарид Хайручу оглашали свое видение, как должна выглядеть формулировка государственной молодежной политики в Конституции. Сейчас среди молодежи идет очень большой резонанс, потому что Молодежный Парламент России предлагает формулировку поддержки молодежи а органы власти предлагают формулировку государственной молодежной политики. Так вот, мы бы вам хотели передать, как человеку от нашего региона, который входит в рабочую группу, что молодежный парламент Татарстана, да, руководители лидера молодежных организаций все-таки поддерживают формулировку государственной молодежной политики. Потому что это уже целая система, и во всех нормативно-правовых актах, которые сейчас есть в России, все-таки эта формулировка используется и в федеральном законе, и в общественных объединениях, и в органах власти. и Поэтому мы бы хотели вас попросить тоже наше мнение поддержать о а включении именно формулировки государственной молодежной политики. Вы знаете, я услышал, я обязательно поддержу, поскольку это ваше мнение, я его обязательно озвучу, но сказать, что я полностью согласен с этим, вы знаете, вот большинство групп, мы уже обсуждали это, и социальное выносило вот на обсуждение, там пришли к выводу и молодежь, и молодежная политика. Два термина будут использованы. Группа, вернее, предлагает использовать два термина. Почему? Да извините за мой, мое нахальство чисто преподавательское. Вот, я, я все время привожу пример студентам и хочу еще раз привести коварство слова «политика». Это, нет, нет, это, это, нет, нет, нет, это еще, это еще, это еще, это еще не новое. Я, я понимаю, почему господин Зазнаев на меня так косится, но, но, но при слове «политика» вот смотрите, я все время говорю Статья седьмая часть первая. Российская Федерация, социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Я сегодня спрашиваю, скажите, просто, вам кто-нибудь гарантирует или э, обещает, что будет достойная жизнь? Нет. Тут написано что? Читайте внимательно. Политика которого направлена на создание условий. Вот у нас был такой очень... Хороший. Викспанс Чернобыдин, который говорил, хотели как лучше? Получилось, как всегда. Поэтому, если политика направленная, если проще, обещал купить, еще куплю. Поэтому надо быть очень осторожным со словом ⁇ политика ⁇ Это коварная штука. Вы намекаете, что меня посадят? Или как? — это... Юридический факультет. Хотел спросить, какова судьба статьи 15 Конституции? — Ну вот я как раз из-за этого выступал с дополнениями. Помните, я говорил об этом деле? Так вот, смотрите, как ее, как ее спрятали. И вот и ее спрятали э, совершенно, так скажем, не... Э, сейчас я специально зачитаю. Вот понимая, что нельзя менять нам, соответственно, нельзя менять статью 15, статью 15. Вот смотрите, как все стало звучать статья 79. Тут было сказано как, я читаю текст, который был, который стал. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничений прав и свобод человека и гражданина. На этом поставили точку, но вовремя спохватились. Я знаю, кто автор вот этого, так, кстати, кто донес так, до ушей даже, так сказать, Ельцина, говорят, не надо, вы что, это просто прав человека, это не совсем верно. И добавили, и не противоречит основам конституционного строя. Но ну, слава богу, хоть это сумели еще вписать, а то вообще-то просто прав человека. Вот как сейчас звучит. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав каждого человека и гражданина, не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Все один в один. Дополняют. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. То есть, видите, как получилось? То есть, тем самым мы и не отказываемся от исполнения международных договоров, но если международные органы толкуют и столковывают эти положения так, ну хорошо, далеко ходить не надо. Вот последнее дело, которое было, говорят, нас, так сказать, упрекают, что мы не представляем избирательные права осужденным. Мы говорим, послушайте, а, ну мы, это Российская Федерация, конкретно могу сказать, люди, кто говорит, кто это оспаривал. Скажите, пожалуйста, а где в конвенции записано, что осужденным дано право? Да, в конвенции этого нет, но это, вы знаете, это наш европейский консенсус. Мы договорились, что мы будем представлять. Хорошо, где это договор, где вы договорились? Ну нет, это такой вот негласный договор. Ну, ребята, послушайте, господа юристы, нормально, да? То есть нас... Извините, троллят за то, что они якобы, они начинаешь выяснять, половина стран-то и не представляет. Никто этим осужденным избирательные права и не представляет. Ну как так можно так сказать, в таких вот условиях, в таком истолковании, вот эта Европейская комменция права человека, как можно ее применять? Конечно нельзя применять. И мы не будем применять, и все не применяют, и немцы не применяют, никто не применяет. Институт социально-философских наук Рустем Вяселев. У меня вопрос, касающийся социального блока. Смотрите, величина прожиточного минимума – это величина, которая опосредованно зависит от многих других факторов, в том числе и содержания элементов. То есть, из чего он складывается. С развитием технического прогресса это, по идее, может меняться. Почему принято решение… Отталкиваться от этой величины, а не от более простой, той же самой средней зарплаты, которую вы говорите. Потому что средняя зарплата она не настолько опосредована. Это ответ, ответ в, вашем ключе, в вашем ключе. Но вы сами понимаете, вы сами понимаете, чем более непонятное записано здесь, тем больше шансов истолковать это где? текущим законодательстве, Понимаете? И А это гибкий инструмент. Соответственно, вы сами понимаете, что э, этот прожиточный минимум, безусловно, будет, так сказать, э, предметом регулирования федеральным законодательством. Вот и все. Вот, вот вот весь ответ. Каждый четвертый квартал правительство устанавливает прожиточный минимум ниже, чем в третьем. Цена упала на то, на картошку, на паркур, первый квартал опять повышается, и вот это вот, Нет, ну, вы меня услышали, вы правы. Конечно, идеально было бы это от средней заработной платы. Коллеги, можно перейти на формат вопрос-ответ, да? Потому что, когда мы начинаем обсуждение, мы многим нашим товарищам просто можем не успеть... Дать возможность, задать вопросы. Предложение так, давайте, да. которое можно там... И в. И. В. И. я, да. я, я вот, в продолжение вопроса, который поставила Молодежная общественная палата, по молодежи. В Конституции нет э, понятия молодежь. Из-за этого у нас нет закона о молодежи. Да. Это было главное препятствие. Совершенно верно. И это очень серьезная проблема в э, результативности государственной молодежной политики. Как вы этот вопрос ставите, не ставите? Там неоднократно ставился этот вопрос, и я думаю, что этот вопрос... Там есть ряд вопросов, которые члены группы все единогласны. Вот, например... Петровский вместе с Калягиным, известным актером, внесли предложение о культуре, что культура России является, так сказать, это достояние наше, вот его надо поддерживать, защищать и так далее. Ну, если хотите точную формулировку, могу вам сказать. Тут все «за» проголосовали, никто не спорит, но, правда, последний раз Колягин выступил, и тут, честно говоря, поверг нас в шок. Он говорит, а вообще я считаю, что там в 65-й статье, говорит, надо говорит, его поставить культуру раньше, чем язык. Да при чем здесь язык, надо культуру первую поставить. Мы так все переглянулись, Толя Талия Ролл не выдержала и все-таки прокомментировала, говорит, вы знаете, ну все-таки как культура без языка, ну как-то это не совсем понятно. Вот это верно. Ну, конечно же, так доходить до крайности нельзя, но про молодежь все, это однозначно. Все, единственное только сейчас формулировки там идет борьба за какую то чистоту формулировок, но это уже вопрос технический. Нет, нет, там это, то, что, то, что это войдет в Конституцию, я думаю, что это однозначно. потому что это очень такая тема актуальна. Две темы актуальные, так сказать, это вот то, что Ишат Равкац говорил, это наука, научно-технический прогресс. Вот, это обязательно, так сказать, войдет, поскольку это сейчас, ну, тренд номер один, так сказать, и молодежь это тоже в том числе. Да. спасибо за выступление, за то мастерство, с которым вы идете дискуссию, Андрей Путинцев, юридический факультет. У меня сразу три вопроса, как раз вопроса от юриста. Значит, первый вопрос: социальные поправки это прекрасно, но вам не кажется, что им не место в главе о федеративном устройстве, то есть прожиточный минимум, да, вот о котором мы сейчас говорим, и, соответственно, МРОД и так далее, им место, вот как раз во второй главе, по идее, да, в гарантиях прав. И Здесь, наверное, я бы поддержал вашу позицию дополнение Конституции, возможно, в отдельной главе с гарантиями да, Конституции с точки зрения юридической техники. Можно сразу, буду если, если вы это Хорошо. позволите. Вот смотрите, ведь речь идет, вспомните, я назвал, как проект закон называется, да, о совершенствовании публичной власти. Все это в данном случае записывает как обязанность публичной власти. Хорошо, второй вопрос. Значит, говоря о Совете Федерации, вот я обратил внимание, что в тексте поправок присутствует такая формулировка «сенатор Российской Федерации». То есть у нас Конституция всегда была без англицизмов. Мы ни парламент, ни импичмент не использовали. Мы говорим о достоинстве страны, о ее роли, да, самобытности, используем слово «сенатор», официально узаканивая, по сути дела, вот, практику словопотребления журналистов. Вопрос, зачем, в чем логика? До хрипоты шел спор, причем Фарид Хайрулович говорит, надо к этой идее очень осторожно отнестись. Мало того, что сенаторами хотят назвать, хотят назвать Сенат вместо Совета Федерации. Вы чувствуете, убирается а, федеративное начало, да. вот, вот, против чего мы резко выступили. И хотят ввести пожизненных сенаторов, расширить состав Совета Федерации и количество пожизненных сенаторов там. Причем эти сенаторы должны быть, как говорил э, тот, кто предлагал эту поправку, ну ладно, без имен, э, из, ну, наш уважаемый академик один, он говорит, надо, говорит, чтобы говорит, этот самый, как он... он это были, говорит, такие самые-самые выдающиеся люди. Ему ну, а как определить самого-самого выдающегося? А президент, говорит, определит, кто самый выдающийся. Ну, все Вот ваша реакция, наша реакция такая же приблизительно. Мы говорим, ну, интересно. И как можно больше, чтобы их было, и так далее. Ну, опять сами знаете, какая-то реакция. Зачем тогда нам Совет Федерации нужно? Давайте сразу почетных всех назначим, и все тогда и вопрос снят будет раз и навсегда. Хотя, вы знаете, некоторые поддерживают эту идею. Так что... Вот. И третий вопрос, насильно полномочий Конституционного суда. Вот я обратил внимание в той части, которая касается предварительного конституционного контроля по, собственно говоря, запросу да, президента. Такое право предоставляется еще и президенту, полномочий на суд, соответственно, возлагается. Запрос на проверки конституционности закона субъекта до подписания его высшим должностным лицом, то есть, грубо говоря, там, президентом республики и так далее. Зачем? А Мне кажется, что этот механизм явно избыточен. Зачем прокуратура, Конституционные суды субъектов и так далее? Вы знаете, самое интересное, что большинство, большинство было против этой поправки. Субъекты трогать не надо. Ну, огромное количество субъектов, огромное количество законов. Но когда Конституционный суд там может, если так, попробовать стать да, ну, чисто гипотетически, но когда так кстати, там можно все рассмотреть, все эти, так сказать, если еще и субъекты включить. Тут, дай бог, так сказать, чтобы на уровне Российской Федерации эта поправка работала. Если, если он насчет активно, так сказать, вносить до подписания, это же, сколько у Конституционного суда работа будет. Поэтому со второй частью, вы знаете, большинство было согласно. Я, завтра вот будет обсуждение. Я думаю, что эта поправка не, не пройдет. Просто не пройдет. Потому что большинство. Это там одновременно состав суда да, еще да, сокращать, да. Да, но, да? Ой, а вот у нас, у нас, вот, вы знаете, что больше всего спорили? Время потратить больше всего. Потратили на сколько? Почему 11 судей? Почему было 19, стало 11? Более того, мы, ну, небольшие секреты нашей так сказать, работы, мы запросили администрацию президента дать нам пояснение, пояснительную записку, почему, откуда взялась цифра 11. И нам специально принесли, показали, то есть, как это, какие аргументы, так сказать, почему 11 и так далее. Вот здесь вот девушка Можно, микрофон да? держит, пожалуйста. Зиган зухра доцент Казанского федерального университета и эксперт общественной палаты Республики Татарстан. У меня такой вопрос. Так как деятельность нашей некоммерческой организации напрямую связана с управлением общественным здоровьем, мы наслышаны, что Леонид Михайлович Рошаль предлагает вести определение общественного здоровья. Нашло ли это отклик у рабочей группы? и вот Прокомментируйте это, если можно. Спасибо большое. Ну и поддержать, вы, конечно, для нас это очень важно. Вы знаете, э, вот и, могу вам показать, так сказать, но вообще, есть там ведь как, у нас нам в разном, в разном качестве, нам сводную таблицу дают, нам дают предложение каждого из этих, э, понимаете, нам дают по главам, по статьям и так далее. Там, то есть в разной комбинации. И вот когда берешь, э, смотришь даже, по тем, ну, э, членам рабочей группы, которые, которые больше всего вносят. Догадайтесь, кто больше всего. <с> вот как раз, как раз и кругом-кругом здоровый образ жизни, медицинская, и все-все-все все кругом про медицину, включая, значит, и в том числе и местное самоуправление, чтобы местное самоуправление обеспечивало надлежащую медицинскую помощь и так далее. Ну, молодец, он во всех, так сказать, этих самых ипостасях представлен, так что там все это есть, у него очень много всяких, но сами понимаете, при всем уважении, так сказать, конечно, не, ну, ну хорошо, но, ну как можно записать, что тоже местное самоуправление обеспечивает ну, полную медицинскую помощь, там и так. Ну, ну невозможно это сделать, ну что, ну можно записать, записать-то можно, но вот Ахмаз правильно говорит, где источник, -то? источник, -то? кто будет финансировал. Никитин Дмитрий, аспирант юридического факультета. Евгений Батрич, хотел бы вас узнать, во-первых, что будет результатом работы рабочей группы. Ну, пусть это тавтология, но что будет, скажем так, к этим результатам, если уже, проект закона уже. Я есть? уже попытался объяснить. Вот смотрите, наша подгруппа доложила всей группе, всей группе, что мы наработали. То есть мы представили те поправки, которые мы посчитали хорошими, которые проходят, озвучили их. И говорим, что мы эти поправки предлагаем Государственной Думе, отправляем в комитет. Пообсуждали в рабочей группе. Кто-то говорит, о, мою поправку там нет, сами не учли. Тогда вся группа включается. Мы поясняем, почему мы ее не включили, да, почему от нее отказались. Группа здесь решает, да, нет. Вот, нас ни разу не забаллотировали. То есть все, что мы предлагали, все прошло. Потом с нами... Специально провели заседание, там были юристы вот этой самой комитета Государственной Думы. Вот мы уже в таком чуть расширенном составе предварительно и с этими сопредседателями полностью обсудили, и весь пакет, который мы уже сформировали, ушел в Комитет Государственной Думы. Все. Спасибо. И второй вопрос относительно возможности, относительно той возможности, которая была, ну точнее, будет введена в Конституцию снятие судей с должности. Ни в пояснительной записке, ни э, в самом послании, ни соответственно в проекте закона пока нет обоснования, для чего это необходимо, для чего необходимо убрать существующий сейчас э, инструмент и ввести новый. Или же это будет два э, параллельных инструмента, потому что сейчас есть другой порядок снятия судей при э, проступке. Но вы знаете, в чем проблема. Проблема в том, что... Э, я согласен с объяснениями, с тем пояснением, которые нам дали, когда представляли эту поправку, так сказать, президентскую поправку. Объяснение было такое, что все-таки судейское сообщество весьма закрытая корпоративная структура, и практически никто никогда не знает, за что, почему э, лишают, так сказать, полномочий того или иного судью. И если это будет делать Совет Федерации. То это все будет публично, открыто, это можно оспаривать. То есть степень защиты э, намного повышается. То есть, по факту, степень демократии, участия э, намного повышается. Э, Валерий Васильевич Лазарев очень резко выступил против этого. Могу вам сказать, так сказать, ну, тоже некоторые секреты. Он говорит: тем самым говорит, Совет Федерации будет судей держать. Он же говорит, законы сам говорит, принимает. И, соответственно, у него есть рычаг управление вот этими судьями и так далее. Ну вот, так что вы можете, как скажу, услышать разные точки зрения, но большинство все-таки эту идею поддержало, что все-таки то, что это будет публичное обсуждение и те же консультации с Советом Федерации и так далее, допустим, по прокурорам и прочее, что это намного повышает степень вот этой вот транспарентности, открытости власти. Позволяет, так сказать, видеть кого, как назначают, какие есть вопросы и так далее. Вот такая идея. <связать> <связать> <связать> да. Алла Хурматуллина, кафедра конституционного административного права. Евгений Батырович, хотелось поблагодарить вас за столь... Подробное выступление по поводу а, всех поправок, которые на сегодняшний день разработаны, планируются. Если бы подзак, я стал, не подзаписал, Я постараюсь. У меня следующий вопрос. В связи с тем, что сегодня много говорилось о понятии публичной власти, хотелось бы услышать вашу трактовку этого определения. И не возникнет ли угроза того, что местное самоуправление перейдет в конечном итоге местное управление? Ведь на сегодняшний день создаются, имеются некоторые предпосылки именно к этой тенденции, даже если мы посмотрим избрание глав некоторых муниципальных образований, которые не избираются населением, а назначаются сверху. Ну хорошо, я, я понимаю, что здесь очень много всякого рода споров, очень много. И выскажу только свою точку зрения. Мне представляется, что понятие публичной власти очерчивается самым главным, я не беру все остальные критерии долго рассуждать, общая обязательность. Если, если акты власти общообязательны, все это публичная власть, муниципалы на своей территории, Татарстан на своей территории, Российская Федерация на своей территории, все, кто находится на ее территории, все, попадают под властное воздействие тех актов, которые принимает эта власть. Референдумом ли, органы ли ее принимают, это не имеет значения. Все, они общий, обязательны. Приговор суда общееобязательен для всех. Понятно, да? Назначение министра обязательно для всех. Все говорят, только нормативно правовые Да не только, индивидуальные акты также обязательны, как и все нормативно правовые Вот обязательность, общая обязательность, это один из критериев вот этой публичности власти. Вот это, мне кажется, главный критерий который позволяет отделить любую другую власть, там партийную и так далее, общественную и прочее. Вот где-то так, мне кажется. А второй ваш вопрос о том, что, да, неоднократно поднимается вопрос, и этот вопрос, вы знаете, прямо жестко, причем дискутируется о том, что местное самоуправление мы можем таким образом угробить. Ну, вы знаете, я всегда привожу пример с теми же самыми, так сказать, вот с опытом Германии. Почему не поделить все, вот у нас сейчас вот перечень вопросов местного значения, вот он такой, понимает, что его не могут выполнить, все, все равно закрепили, потом, я же уже рассказывал, пыркались-пыркались, никак не получилось, все, часть перед... Но ну, почему не сделать тот же самый опыт? Сделайте мало-мало, но реальные вопросы местного значения обязательные, обязательная часть, а остальная часть, извините, это функциональные, то есть, есть возможность у муниципалов, они берут эти вопросы, решают, пожалуйста, могут себе записать в устав. Не могут, они их не решают. У нас сейчас так нельзя. И получается, что по факту на них наваливают сейчас количество вопросов, вот базовый закон 131-й был и нынешний закон, количество вопросов не только на одну треть, в ряде случаев до 40-й, ну чуть не под 50% возросло, все больше. Ну, например... Профилактика терроризма, экстремизма, да что только что только на них не вешают сейчас на, на муниципал. Но, ну, спрашивается, зачем? Они все равно не в состоянии это выполнить, и совершенно верно об этом говорят. Поэтому уж лучше определить реальный вот этот перечень вопросов местного значения, и они, чтобы реально имели финансирование, реальные полномочия выполнять эти вопросы местного значения. Тогда будет понятно, кто за что отвечает. Ведь в юриспруденции это главнейший вопрос: кто за что отвечает? Определи сначала, вот ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. После этого выстраиваются, какие у тебя полномочия, какие у тебя ресурсы, какую то ответственность несешь за это? Если там не разбери, если там никто не знает, кто за что отвечает, ну все. Отсюда весь это, кстати, коллапс, так сказать, вот этой всей э, машины. Спасибо, Евгений Петрович. Есть еще? Да. Дайте, пожалуйста. Вот сейчас еще. Добрый вечер. Гафуров Азад. Да. Гафуров Азад. Да. Он помогу, а, да, Юридический факультет, кафедра конституционного административного права. У меня был такой вот вопрос э, по поводу формирования правительства Российской Федерации. Э, как мы знаем, то, что в законопроекте сейчас уже э, меняется формирование правительства Российской Федерации. Евгений Батарович, могли бы прокомментировать э, своевременно ли это, как э, механизм правилен ли? Э, э, спасибо большое. Нет, но ну я считаю, Иван ну вот, э, э, Иванович уже все это пояснял, лучше его, наверное, не скажешь. Если раньше он сам по факту назначал, сейчас утверждает Государственная Дума. Все, и он и он не может отказаться от этого, так сказать, назначения. Можно сколько угодно, так сказать, по этому вопросу спорить, но все равно это принципиально другой уровень, другой уровень и другой уровень ответственности самой Государственной Думы за того, кого она утвердила. Вот. Да, я согласен, я согласен. Это, это, это прерогатива и полномочия президента, президента. Но опять же, так сказать, проблема в том, проблема в том, что он теперь без Госдумы утвердить его все равно не сможет. Это другое, это другое дело. Можно, да? Пожалуйста. Профессор Сафин Юрфак. Евгений Баторович, вот по выступлению я вижу, вы изначально были за поправки внесенный президент. Или у вас вот такая мысль, она появилась процесса обсуждения как члена комиссии или поступления ну, предложений. Ну, ну вот я скажу так, что большинство поправок, которые есть здесь э, в этом законе, они мне очень глубоко симпатичны, они мне понравились. Это хорошее, своевременные. Когда я слушал послание президента, я не знаю, я, я просто радовался за то, что правильно и вовремя. Даже я считал, что еще тогда, намного раньше надо было это принимать. Но есть вещи, которые я не принимаю. Есть вещи, с которыми я не согласен. Я спорю с ними. Вот В частности, мне очень не нравится, что не включили в судебную систему конституционные суды, конституционные уставные суды субъектов. И я на, везде на всем уровне пытаюсь это отбить. Я, я своим коллегам там говорил, говорю, ну, послушайте, как то Если это конституционный суд, ну на суде-то, если это судьи, стало быть, на них должны распространяться все квалификационные требования. Вот должны зарплата, пенсионные и так далее. Ну все должно быть, это должна быть единая система судебная, единые принципы и так далее. Вот. Нет, это, вы знаете, это конституционные уставные суды, это, это полномочия субъектов, хотят делать, хотят, да дело не в этом, вы меня не слышите. Хотят, не хотят, это другой разговор, но если они хотят, и это суд, он будет попадать или нет? Ну, знаете, не слышит меня, все, не, не, не надо, просто вот уперлись вот так вот, не надо и все. Пускай сами субъекты с этим делом разбираются. Завтра я буду опять об этом говорить, опять буду настаивать на этой, так сказать. Это я в подгруппе так вот спорил с ними, так сказать, нет сам. А сейчас я буду спорить уже на уровне всей группы завтра. Поэтому ну, я считаю, что это ну, совершенно неверный подход. Потому что конституционные уставные суды, это один из хороших инструментов, как сказал Фарид Харус, правильно сказал, это санитар который в данном случае, естественно, ну, приводит в соответствие все законодательство, всю правовую систему внутри того или иного субъекта. Это не работа федералов, это работа внутри самого субъекта. Ну, все, права человека, финансирование субъекта, в смысле, за, механизмы защиты финансирования. Но... Хорошее финансирование. Да, хорошие Коллеги, завтра у нас Евгений Батыреч, как вот только что услышали, надо еще там выступать, тяжелый да. день, готовиться. Может да, быть. наверное, будем да. тогда завершать, да? да. А, Давайте. А, спасибо, да, спасибо. И на самом деле у нас, думаю, что и вот Евгений Батыреч тоже своеобразная такая рабочая группа состоялась. Да, предложение вот предложение было. Мало, меньше, чем, меньше, чем да, в Москве. Но тем не менее, вы знаете, вот в этих обсуждениях все равно есть одна несомненная польза. Несмотря на то, что, конечно, часть поправок, особенно это касается преамбулы, но все, и значит, темы патриотизма, и высшего образования, и воспитания, конечно, все не войдет. Но это говорит о том, что мы же обсуждаем вопросы экономики, которые наболели, которые, на которые люди ждут ответов. И поэтому то, что есть вот прекрасная возможность чего-то наработать в запас, как вы говорите, вот в том числе те поправки, которые не войдут в этот раз, но они, безусловно, будут в... Взятый в работу. Вот так же, мне кажется, и какие-то вот такие общественные повестки по актуальным вопросам фор форматируются. Поэтому спасибо вам за это активное участие, за вопросы. И надеюсь, что мы с университетом и по другим вопросам, не только по поправкам Конституции, будем вот так же совместно работать. Потому что есть повестки дня, которые и внутри республики надо обсуждать. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.